Камера имеет 4 микрофона. Один направлен на вас, другой направлен вперед, один левый и один правый микрофон. В простом режиме съемки управлять микрофонами никакой возможности нету. Если вы хотите управлять чувствительностью микрофонов, вам надо зайти на настройки Pro и тогда... Выбирать в меню сразу получаем стерео, моно, можем выбрать чувствительность микрофонов, это на авто, это на минимальном, среднем и высоком чувствительности микрофона. Есть возможность включить и отключить ветрозащиту автоматическую и есть возможность переключаться между микрофонами передним и задним Семя, только передним, и опять передний-задний. Только боковых нельзя. Так вот. К нашей камере можно подключить и микрофон. Но для этого нужен нам специальный дополнительный адаптер с USB Type-C на 3,5 мм. Это специальный адаптер, и любые адаптеры для андроидов этому не подойдет такие переходники ни один работать у вас не будет вам надо только наподобие этого дижаевского переходника теперь уже есть и копии но, но вот она должна быть вот типа такого подключаем переходник и сразу видим аудио адаптер connected к нему подключаем микрофон и видим сразу, что микрофон connected и на экране появляется э, символ микрофона и если вы видите, вот э, показывает, насколько чувствительно работает микрофон в простом режиме э, чувствительность микрофона не меняется для этого опять же нам надо зайти на меню про и тогда через про режим уже можно добавлять или убирать чувствительность микрофона от 1 до 20 децибелов. Убираем ОК и теперь у нас самый максимальный чувствительный микрофон это плюс 20 децибелов. Я всегда делаю на 10. При просмотре записанного видео мы записи звука не слышим, только-только запись. По адаптеру можно подключить и петличный микрофон на ТРС. Сразу обнаружился микрофон и он работает, как вы видите. И попробуем на TRRS. Аудиоадаптер Connected и микрофон TRRS. И через этот адаптер микрофоны TRRS не обнаруживаются. Так что, имеет это в виду, через адаптер можно подключить только микрофон с TRRS разъемом. вай Wi-Fi модуль. Wi-Fi модуль есть встроенный динамик и теперь мы можем прослушивать э, качество звука э, нашего видео. И звук можно регулировать от 0 до 100. Со стороны есть вход три с половиной мини-джек и сюда можно вставить микрофон или петлицу спереди есть usb type-c если сюда подключите переходник и микрофон эта система у вас не заработает так как уже я решил сделать так сюда можно вставить зарядное устройство и заряжать э, камеру во время съемки. Микрофон тоже будет работать. Снизу опять же есть резьба 1 четверть. Подключив к камере этот Wi-Fi модуль, мы сразу видим э, handle connected. Это значит, что мы подключили э, наш этот Wi-Fi модуль. Подключив к Wi-Fi модулю дополнительный микрофон, видим микрофон Connected и опять же видим пиктограмму с бегающим уровнем чувствительности. Опять же, если мы хотим управлять этим микрофоном и его чувствительностью, нам опять надо перейти в настройки Pro и тогда заходить опять же то же самое от 1 до 20 дБ. Сам этот модуль снимается, нажав вот этот язычок, и тогда снимается. И теперь попробуем подключить к камере микрофон на TRRS. В данном случае это микрофон отбоя, микрофон подключен и раз-два-три микрофон тоже работает, как вы видите. Значит, можно подключать и ТРС и ТРРС микрофоны к этому же Wi-Fi модулю. Если вы будете покупать полный набор, вы в этом наборе получите и беспроводной микрофон. Он сопрягается с этим Wi-Fi модулем и передает без провода звук с этого микрофона. Микрофон записывает звук очень неплохой. Здесь есть сам микрофон, к нему есть дополнительная ветрозащита. Она ставится на магнит, но можно потерять, так что я уже придумал здесь, наверное, намотать леску. И здесь вот где-то поставить петлю, чтобы, если уже случайно содрать в какой-то момент, чтобы он болтался на, на этой леске. Или на шелковые нитки какой-то. Так вот, здесь со стороны есть кнопка включения, кнопка сопряжения. Если хотим первый раз сопрячь микрофон, нам надо зайти в меню камеры. Дойти до конца. И здесь есть нарисован микрофон. Нажимаем кнопку спаривания. И камера приконяктилась к микрофону. Когда сопрягается микрофон с камерой, здесь появляется зеленая лампочка. Эта лампочка тоже мигает, пока микрофон не сопряжен. Вот я включаю. И видите. Мигает зеленая лампочка. Как только я включаю камеру, появляется на экране handle connector. И насколько осталось 100% батареи, это примерно 350 минут аудиозаписи. И как вы видите, тоже индикация есть. То же самое чувствительность регулируется только при помощи настроек Pro. В настройках Pro опять же заходим на настройки чувствительности. И то же самое от 1 до 20 децибел можно настроить ваш этот беспроводной микрофон, у него есть, здесь есть крепление, крепление удобное, это крепление даже есть предназначено крепить этот микрофон на самом кейсе, вот, видите эта дырка есть и вот здесь этими зубками прямо вставляется и держится на этом кейсе, но как я говорю, надо позаботиться о мертвые кошки, чтобы она не упала. Как вы видите, микрофон подключился к камере и сразу начинает постоянно гореть зеленым и постоянно здесь тоже загорается зеленым. Это значит, что микрофон с камерой соединен. Как я говорил, во время записи можно заряжать микрофон. И начинает сразу мигать зеленым. И заодно во время записи можно заряжать по Wi-Fi модулю и, и саму камеру. Как вы видите, пошла зарядка. И все работает без проблем. Так что вы не останетесь с разряженной камерой и микрофоном. Если у вас есть пауэрбанк и провода. Теперь, если снимаете эту дохлую кошку, вы здесь видите 3,5 мм порт. Опять же, можно подключить микрофон или, или петлицу на этот микрофон и спрятать этот блок где-нибудь под рубашкой. А петлицу вывести только... Только на воротничок. Когда подключаем микрофон, обращайте внимание сюда, появляется э, синий такой. Видите, снизу микрофона синий такой и здесь загорается желтым. Это значит, что уже работает этот э, внешний дополнительный микрофон. Через этот 3.5 порт можно подключить и наушники для прослушивания видео. Для этого нам надо зайти опять же в меню Про, Не в Pro меню этого не будет. И видите, появляются наушники выключены и наушники включены. Wireless микрофон in. Наушники Out. Это значит, теперь работает беспроводной микрофон, заходит звук, а в наушники выходит мониторный звук. И теперь вот вы сможете в наушниках послушать, как записалось прошлое видео. Как вы видите, на экране появился значок наушника. Это значит, что теперь программно подключены выходы на мониторинг с наушником. Отключаем наушник. Этот символ у нас исчез. И опять появился. У этого беспроводного микрофона есть еще одна очень хорошая функция. Это старт-стоп, запись видео, записи таймлапсов, фотографии и все, что на камере можно управлять вот этой красной кнопкой. Нажимаем кнопку и, как вы видите, началась запись. То же самое и остановить можно. но на паузу уже поставить нельзя. На паузу можно поставить только длинным нажатием, как вы видите, я появился продолжать или плей. Длинным нажатием этой красной кнопки с этим пультом этого сделать невозможно. Вот продолжаем дальше запись и у нас получится кадр не разрезаны на куски, поддержим дольше и опять же пауза и быстрое нажатие выключает запись, так вот очень удобно, то же самое и с фотографией, пожалуйста, фотография и все остальные режимы от таймлапсов до таймварпов и так далее, где есть эта кнопка начинает запись, эта кнопка ее дублирует. Очень полезная вещь, только жалко, что нету никакой индикации, что теперь пошла запись, если мы не видим саму камеру. Вот на этом, как видите, я нажал запись, как горело здесь зеленым. Горело здесь зеленым, так и горит зеленым. Ничего не меняется. К камере можно подключить и гарнитуру от телефона, у которой есть микрофон. И в таком случае можно записывать звук уже не по этому микрофону беспроводному, а по гарнитуре прямо на этот модуль и на камеру. И при этом после этого прослушивать. Ваше записанное видео в те же наушники. Так как у меня этой гарнитуры такой нету, я вам показать этого не могу. Но я проверял, все работает. Когда включаем беспроводной микрофон, у нас на экране загорается микрофон ремайнинг столько-то процентов и столько-то времени. И при включенном микрофоне надеваем дохлую кошку. Обратите внимание на экран камеры миквинскрин инсталлит, даже миквинскрин ремовит, даже камера показывает, когда мы подключаем дуклую кошку. Это то, то же самое, что и с ND-фильтрами, надетыми на, на линзу. Камера показывает, когда есть и когда нету. Если вы этого не знали, обязательно поставьте лайк. Еще одна функция за мониторингом звука это когда вы включаете наушники в Wi-Fi модуль, втыкаете их в уши, а сам микрофон относите туда, откуда надо записывать звук. Теперь я варилизм микрофон отнес на кухню, открыл воду и через две двери и пару стен, э, берет э, Bluetooth, и я слышу в наушниках, я слышу как э, течет вода, и вот вам добавлю тоже файл этот, а вы можете послушать, если получится, это получается такая функция немножко шпионская, но такая функция Вполне имеет право на жизнь. Только надо придумать, как ее использовать. К этому Wi-Fi микрофону можно подключить ТРС. Пожалуйста, видите, синим горит, да? Раз в три, раз в три. Это ТРС микрофон. Видите, здесь горит желтым. И теперь поставим ТРС. Это будет микрофон боя. И раз-два-три. Раз, два, три. Это ТРС микрофон боя. Видите, горит желтым и тут синим. Так вот, сколько я вам рассказал сегодня про этом беспроводном микрофоне, о всех возможностях. Если вы еще знаете какие-то другие возможности, пожалуйста, поделитесь в комментариях. Напишите, какие функции вам были неизвестны. И стоит ли приобретать этот полный кит или хватит просто стройных микрофонов и этого переходника для микрофонов. Как я говорил, если включаешь микрофон в камеру, ее уже заряжать нельзя. Если хотите, чтобы заряжать камеру во время съемок и использования дополнительных микрофонов, вам уже обязательно нужен вот этот Wi-Fi-модуль. Хотя бы и в лучшем случае вместе с с микрофоном так вот на сегодня все всем спасибо за внимание пальцы вверх комментируйте и до следующих встреч чао пока!